Фортепианный концерт Аспер X. Март этого года. Новые песни. Сумасшедшим вход бесплатно. Питер Пейн, Универсальный солдат и другие. Старые песни. Ты будешь гореть в аду. Локус генома. И впервые под клавиши. Бэтт Трип. Абсолютно другое настроение. Абсолютно другой формат. Фортепианные концерты я даю очень редко. В связи с ковидом количество билетов строго ограничено. Хорошая новость. Я приготовил для вас скидки и промокоды. Но чтобы их найти, нужно быть в тусовке Икстеров. Также на концерте можно будет найти новые позиции мерча Аспир X, которые прямо сейчас находятся в печати. Все подробности предстоящих концертов в описании к этому видео и на сайте asperxtour.ru Информация по городам и датам, может уточняться и дополняться. Подписывайтесь на соцсети AsperX, чтобы быть в курсе событий. Увидимся на концертах.